Вас приветствует магазин Спарта Extreme ви Перед вами багажник для велосипеда с дисковым тормозом. Предназначен он для колес 26 и 28 юмор. Качественный багажник фирмы XLC. Модель называется RP-R01. Багажник алюминиевый, достаточно легкий, качественно сварен, выкрашен в матовый черный цвет. У багажника много плюсов. У него есть крепление для насоса, есть крепление для задней фары. Есть также рычаг, который удержит вашу сумку, которая будет на самом багажнике. Он очень элегантно выглядит. Максимальная нагрузка на данный багажничек 25 кг. Желательно больше на него не ставить, так как это большая нагрузка и на оборудование, и на ваш велосипед. Для городской езды этого багажника вам будет вполне достаточно. Для того, чтобы установить багажник на ваш велосипед, все детали идут в комплекте, поэтому ничего докупать не нужно. Заходите к нам на сайт, выбирайте правильный багажник, который соответствует весу, который вы собираетесь возить на багажнике www.bibike.com.ua